Ты, значит, да. Если спортек, то я... Да, да, да. ну, Что-то что мне там, не не помню, пел... давай, давай, давай! там Качество какое-то дурацкое получилось, честно говоря. Даем, даем. Ooh. Yeah. <laughs> какая залетела, скотина отстань Прямо. давай Охот! Подожди! <coughs> <coughs> Mm. <laughs> Обгоняйте. <coughs> <building yourself travelers wholesaling> Видишь, у меня мошка залетела Я лежать что-то не могу Скотина такая Да нет. Спасибо! второй круг Так выйди вперед, я хоть-то сниму. Хоть на видео попадешь. Ну как не надо. Виктор. Остали? Нет! что? Не О, давай. Нет, спасибо. Держи направо. Я в курсе.